Страшная правда о том, зачем Путин взорвал Крымский мост. Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк, и сегодня, как вы наверняка догадались, у нас будет очень важное видео о самых громких и последних актуальных событиях, событиях, ну, эпохальных, без преувеличения, потому что... Все идет по плану, на мой взгляд. Все идет по плану тех самых глобалистических структур, которые стоят как за западным, так называемым, миром, так и за российским правительством. Да, так и есть. Uh, у меня не вызывает сомнений, практически не вызывает сомнений, то, что именно по приказу Путина был взорван Крымский мост. Это событие произошло для тех, кто, возможно, не в курсе, 8 октября 2022 года с утра. На момент, когда снимается это видео, у нас 10 октября, соответственно, 2022 года. И сегодня, опять же с утра, по Украине, со стороны России, был нанесен массированный ракетный удар. Общее количество ракет, выпущенных по территории Украины, преимущественно с акватории Каспийского моря с истребителей, а также с акватории Черного моря с кораблей, составляет 84 ракеты, половина примерно из которых была сбита системами ПВО Украины. А остальные, которые долетели, попали в большинстве своем в объекты как гражданской инфраструктуры, так и просто по детским площадкам, там, садикам, каким-то учреждениям опять же гражданским ну и так далее и так проще под удар попали крупнейшие города украины общая сумма денег потраченных российской федерацией на те ракеты которые были выпущены исчисляется приблизительно 500 миллионами долларов сша то есть все вместе эти ракеты только по приблизительным первым оценкам стоили россии выпущенные. Полмиллиарда долларов. И при этом ни одна на самом деле военная цель в Украине не была поражена. Хочу сказать, что специальные военные операции идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Я проведу своеобразное независимое расследование, в первую очередь о том, что произошло на самом деле с Крымским мостом и кто его взорвал на самом деле. И почему я думаю, что это было сделано по приказу Путина. А во второй части этого видео мы разберемся по полочкам. В той ситуации, которая произошла 10 октября 2022 года, вот этот массированный обстрел Украины со стороны России, является ли он действительно эффективным? для России, хоть в каком-то смысле, или же это очередной военный провал Российской Федерации, который, скорее всего, также был тщательно спланирован. В общем, будет много чего очень интересного и эксклюзивного, поэтому обязательно смотрите это видео до конца, делитесь ссылками на него с друзьями, поддерживайте лайками для распространения, подписывайтесь на этот канал, кто еще не подписан, и жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали. значит друзья сейчас на ваших экранах две картинки в левой части фото разрушенного крымского моста части этого моста разрушенного в правой части фото одного из подорванных мостов в украине этот мост был подорван во время российского наступления в феврале 2022 года соответственно на мой взгляд, не нужно быть особым военным экспертом, не нужно быть экспертом-подрывником подрывни э, для того, чтобы разобраться в том, что, вероятнее всего, на самом деле произошло с Крымским мостом и каким образом он был разрушен. Опять же, на мой сугубо личный взгляд, достаточно обладать просто ну, элементарным аналитическим мышлением даже на самом простейшем уровне, чтобы понять что этот мост был в первую очередь подорван в результате минирования, но никак не в результате взрыва грузовика, который произошел на этом мосту. Взрыв грузовика сыграл свои определенные функции, но он больше был отвлекающим маневром, нежели э, тем ключевым фактором, который повлиял, собственно говоря, на разрушение одного, двух, вернее, двух там пролетов этого моста и повреждению третьего пролета. Э, в общем, Сейчас я обосную, почему я так думаю. Еще раз взгляните вот. Слева у нас на фотографии часть разрушенного Крымского моста. Справа э, часть э, разрушенного моста в Украине, который был 100% заминирован и подорван. Заминирован изнутри. Э, как вы видите, очень похожее разрушение. Если не сказать, что идентичное только на украинском заминированном мосту. Мы видим, что там соответственно э, и подорванном. Что там... Хотя бы асфальт слетел, несмотря на то, что взрыв производился снизу, на мосту ничего не взрывалось. Именно э, была заложено профессионально заложена взрывчатка в определенных слабых местах моста возле опор. И таким образом полотно упало там, в реку или озеро, неважно. Тут мы видим, если брать Крымский мост, что даже практически не повреждено дорожное полотно. Да, потемнело от взрыва грузовика, но даже вот... Мы видим, что дорожная разметка осталась. Есть какие-то, если присмотреться, небольшие пятна, да, то есть выбоины в асфальте от взрыва, но даже асфальт не слетел. И только из одного этого, на мой взгляд, можно сделать вывод, что, скорее всего, взрыв воздушный, который, по сути, произошел над мостом в результате взрыва этого самого грузовика, каким бы он ни был мощным, он ну, никак не мог просто-напросто развались вот таким образом мост, как будто он картонный, как будто он из картона сделан. Можно, конечно, говорить о том, что да, он очень слабый этот мост, слабо построен на самом деле, потому что в России традиционно все воруют, и все материалы, которые были туда переданы во время строительства этого моста, большинство из них качественных было разворовано и заменено менее качественными. Можно было бы уповать на это и объяснить это вот тем, что да, грузовик, Нанес этому мосту такие повреждения, потому что мост э, построен еще некачественно. Но. Э, к этой теории можно и нужно применить одно очень серьезное возражение, которое обосновывается тем, что ну, этот мост, если бы был настолько слаб, то он просто-напросто не выдержал бы, не простоял бы столько в Керченском, в Керченском проливе. А построен он был, по-моему, в 2015 году, поправьте меня, если не прав. Но суть в том, что годы он уже там... Действует достаточно успешно и ни разу он от штормов, которые там часто очень бывают, особенно в осенне-зимний зимний период, ни разу из-за этого пролеты моста не падали и даже не нарушалась их структура каким-то образом. То есть такие мосты априори не могут быть слабыми. Да? Мост через морской пролив, вы понимаете или нет? Причем очень длинный мост стратегически важный для России, который соединяет ее с Крымским полуостровом. Поэтому ну никак те, кто строил этот мост, даже если бы они были абсолютно сумасшедшими, не могли бы пойти на то, чтобы сделать его настолько слабым, что он взорвется просто от взрыва на нем грузовика, что он ну, развалится на части от взрыва грузовика на этом мосту. То есть, такое априори невозможно. Такие мосты никто так делать не будет. Если бы он был сделан так, то он бы уже давно развалился в результате какого-нибудь мощного шторма. Просто-напросто, который, как я сказал, достаточно часто бывают в этом проливе. Это что касается этого. Есть еще видео и фото доказательства того, что, э, ну это, собственно говоря, на мой взгляд, ну не мог быть никак э, результат только лишь взрыва грузовика на мосту. И сейчас я вам покажу, опять же, почему э, я так считаю. Вот, на ваших экранах сейчас Антоновский мост, пресловутый. Мост, который находится, напомню для тех, для тех кто не в курсе, в Херсоне. Идет через реку Днепр. Тоже стратегически важный объект. И на ваших экранах находятся последствия обстрелов этого моста украинцами. А обстрелы эти производились в основном э, пресловутыми хеймарсами. Да? Э, вот этими снарядами от хеймарсов. Они нанесли мосту такое поражение. Э, это опять же здесь можно плавно перейти даже к версии о том, что Крымский мост якобы был разрушен в результате попадания ракеты. Ну вот, э, мост гораздо более мелких масштабов и гораздо более старший, чем Крымский мост. Мы видим, что э, по нем попадали неоднократно химарсы, и вот какие разрушения они принесли. Более того, с тех пор, как было снято видео, которое на ваших экранах, э, соответственно, прошло уже достаточно много времени, с тех пор, по словам Арестовича, советника Офиса Президента Украины, около 140 раз по Антоновскому мосту Билихи и Марсами, и он до сих пор стоит, и даже какие-то легковые автомобили там иногда ездят. Поэтому, на мой взгляд, версию о том, что по э, мосту Крымскому прилетела некая украинская ракета, такая версия, еще раз напомню, тоже бутует, и в результате этого он э, был разрушен, и получил, соответственно, сейчас покажу опять же. И получил, соответственно, вот такие разрушения, как на ваших экранах, да? Это вот с нижней части э, показано. Ну вот верхняя часть тоже тут фото нечеткое, но мы видим, да. То, что мост обрезала. Просто обрезало. А само, опять же, полотно, вот, которое лежит в воде, практически не повреждено. То есть э, никак не могли последовать такие разрушения в результате попадания ракеты. Такие выводы я делаю, просто-напросто основываясь на тех материалах, которые находятся в открытом доступе, материалах о подорванных и уничтоженных до этого различных мостов. В Украине, конечно же, в основном. Мы э, видим эти происшествия уже на протяжении 8 месяцев. То есть достаточно много материалов, которые позволяют сделать соответствующие выводы любому здравомыслящему человеку, который не является никаким специалистом подрывником Просто сравнить одни фото с другими, которых достаточно много, этих фото и видеоматериалов, опять же, тут вам просто примеры показываю. Сравнить и понять, что... То, что произошло с Крымским мостом, это на 99% в первую очередь результат минирования, профессионального, профессионального минирования моста. Вот опять же, мосты в Украине, которые были подорваны сейчас на ваших экранах, э, во время, опять же, февральского наступления российских войск. Это украинцы сами взрывали. Опять же, мы видим, полотно моста ложится вниз при таком подрыве. Тут опять же... Полотно моста легло вниз, вот вместе с танком даже мы видим. Дальше идем. Вот мост в Ирпине. Обрезано как лезвием, полотно легло вниз. Еще один мост, который я уже вам показывал, теперь в более широком кадре. Часть полотна легло строго вниз, обрезано как лезвием. Крымский мост. Часть полотна легла вниз, обрезана как лезвием. С этого ракурса тоже обрезано как лезвием, часть полотна легла вниз. Это уже снизу опять же кадр. Ну и вот с воздуха мы смотрим Крымский мост. Очень интересный тоже кадр, смотрите, со спутника. Обратите внимание, вот нас интересует в первую очередь эта полоса. К слову, она как раз ведет в Крым, вела вернее, с материковой части России. И вот отмечаю самые интересующие нас здесь моменты, да? самые интересующие фрагменты этой полосы. То есть строго легло вниз. По чудесному стечению обстоятельств, точно так же, как э, все те мосты, которые были подорваны украинцами, намеренно путем минирования. И что еще более интересно, и на это почему-то мало кто обращает внимание. Вот посмотрите сейчас в нижний, в нижню, в нижний левый угол да, этой фотографии, сделанной со спутника. И вот обведено тоже красным кружком. Здесь тоже, если вы видите, четко видно, что как, как ножом как будто обрезано. Как, как будто ножом масло обрезали вот в этой части этот мост. И это не иллюзия световая. Действительно, он здесь тоже, соответственно, разрушен в этой части. Потому что мы видим вот опять же тут э вместе стыка одного дорожного полотна с другим. Плавное, плавное опускание, соответственно, подорванного дорожного полотна ниже основного уровня моста. То есть это тоже стопроцентное разрушение которое, ну неужели произошло вследствие взрыва грузовика, который взорвался вот здесь, вот где два этих больших красных кружка, скорее всего вот в этой части он был взорван или здесь, но сейчас, так как здесь более, больше потемнело полотно, да, вот в этой части, скорее всего подрыв произошел у грузовика именно тут, мне так кажется. И при этом многие так называемые эксперты утверждают, что да, вследствие подрыва грузовика могло произойти вот такое разрушение моста. И при этом чудесным образом то полотно, которое было рядом, практически вообще не пострадало. В этот же день по нему были запущены уже автомобили. Понимаете, да? То есть грузовик взорвался непосредственно рядом с этим полотном. То полотно, на котором он взорвался, в трех местах оказалось разрушено. Раз, два, три. Вот Третье место, причем в метрах 50 от основного взрыва. Чудесным образом, да? А то полотно, которое находится рядом, гораздо ближе, чем то разрушение, которое в метрах 50, да, в нижнем левом углу вашего экрана. Так вот это полотно, которое находится буквально, находилось рядом с эпицентром взрыва, оно практически вообще не пострадало, только потемнело. Ну, то есть, как вы считаете, это могло произвести такое в результате подрыва грузовика только, да? Такого вот именно плана разрушения. Неравномерное, не соответственно, абсолютно при том при всем что если это подрыв грузовика если мы говорим о подрыве грузовика то там соответственно энергия взрыва идет во все стороны логично предположить что и полотно находящееся рядом как минимум пострадало бы серьезно Но в жизни не было бы такого что в тот же день по нем поехали автомобили то есть полагаясь на все это на мой взгляд можно сделать абсолютно определенный вывод о том что Крымский мост был заминирован изначально. Практически одновременно с подрывом в результате минирования произошел подрыв проезжающего на мосту грузовика с целью, во-первых, сделать отвлекающий маневр, что якобы это грузовик. Вторая цель этого была подорвать соответствующий поезд, который, опять же, по чудесному стечению обстоятельств, именно в момент подрыва оказался напротив грузовика, который взорвался. Значит, ну и что касается подрыва самого поезда. Поезда, который тягача, который тянул цистерны с горюющим топливом. Тут тоже много интересных моментов. Дело в том, что поезд этот наверняка стоял именно напротив места взрыва что позволяет предположить э, то, что он был приготовлен заранее. Ведь если бы поезд находился в движении и случайно оказался напротив эпицентра вз взрыва, в момент самого взрыва, собственно, то, естественно, что поезд остановился бы гораздо дальше, чем он остановился, а не напротив самого взрыва, потому что по инерции он бы двигался дальше. Поезда, особенно российские, не становятся мгновенно, да, в случае чего. По инерции поезд проехал бы какое-то расстояние метров 50-100, может 200-300. Но он находится прямо напротив эпицентра взрыва, то есть, ну, несомненно, он там был, стоял заранее. Что позволяет, опять же, предположить то, что э, это также часть э, этой диверсии. То есть сам поезд, машинист, который его там оставил, э, те, кто пропустили этот поезд. Причем само минирование было сделано 100%, и это видно по тем разрушением, которое мы видим на очень профессиональном и ювелирном уровне, так как э, я убежден, что сохранение вот этих вот этой полосы дорожной, которая рядом со взорванной находится, это было также частью плана, то есть план заключался в том, чтобы взорвать только одну полосу и повредить железнодорожную полосу, даже не столько повредить, а создать такой эффект масштабирующий, да, э, масштабирующие вот эту диверсию чтобы больше психологический эффект это произвело на тех кто на это будет смотреть для определенных целей о которых я также скажу дальше если взять во внимание все факторы вообще все которых я перечислил вам которые я перечислил вам ранее то на мой взгляд можно прийти к выводу то что как я сказал Диверсия тщательно готовилась, если мост минировался, он несомненно минировался, значит это делалось скурпулезно, достаточно долгое время, это не сделаешь за три минуты, переедешь, заминируешь и уедешь. Плюс это была акция абсолютно скоординированная со многими другими службами, которые пропускают поезда и соответственно грузовики на Крымский мост, так как проехал также начиненный взрывчаткой грузовик. Ну и соответственно, здесь мы упираемся в логический вопрос. Кто же тогда сделал этот теракт? Поймите меня правильно. Я, конечно, уважаю очень вооруженные силы Украины и их спецслужбы. Но провернусь такое на столь охраняемом объекте а он охранялся, это точно, причем очень сильно, даже если присутствовала какая-то халатность, но то не настолько, чтобы пропустить в первую очередь профессиональное минирование моста во вторую очередь значит, грузовик начиненный взрывчаткой, в третью очередь пропустить поезд, который будет остановлен именно напротив места взрыва, а потом еще дать тем, кто это все затеял совместить все эти факторы, поезд одновременный подрыв моста и практически одновременный взрыв над местом подрыва моста, грузовика со взрывчаткой, ну, на мой взгляд, ни одна спецслужба мира в жизни не смогла бы провернуть нечто подобное на столь охраняемом объекте. Если только это не сделали те, кто этот объект и охранял. А в первую очередь ответственность за этот объект лежит на КОМ, как вы думаете, правильно, на ФСБ, Федеральная служба безопасности. Соответственно, здесь можно просуждать, а какой смысл был взрывать им объект, который находится в их ведомстве, то есть на них в первую очередь логически должна лечь тогда э, ответственность за подрыв этого объекта. И с них в первую очередь должны были бы спросить за это. Ну, то есть на первый взгляд смысла нет. И вот это вот... Э, то самое, над чем ломают сейчас голову все так называемые эксперты. Кто-то говорит, что это взорвали, скорее всего, военные российские э, совместно с ГУР, с подразделением ГУР, э, для того, чтобы дискредитировать ФСБ, которая охраняла мост. Но эта версия тоже не вкладывается ни в какие рамки, потому что тогда тоже как бы им это удалось, если мост так хорошо охраняется, если. На мосту, соответственно, э, на мосту, под мостом камеры, различные датчики, движения, недвижения э, и всего остального. То есть, ну, тоже не смогли бы провернуть такую операцию от слова никак, даже если купить часть там ФСБшников, часть тех, кто охраняет. Но все равно смены людей меняются, невозможно было бы это сделать и не оставить никакого э, следа о себе, скажем так. Вот сейчас на ваших экранах нижняя часть моста. Многие могут сказать, как под мостом мог был, был быть взрыв, если тут эта часть практически целая, даже не потемневшая, не потемневшая ни от какого взрыва. Заметьте, как сделана фотография. Сделана очень четко тоже для того, чтобы скрыть, соответственно, ту часть моста, которая ближе к опоре, и э, те части моста, где произошел еще один разлом, таким образом оказались под водой. Там наверняка есть какие-то потемнения. Сейчас для подрыва мостов используются различные новейшие виды взрывчатки, режущие так называемый, наподобие термита всем известного. То есть взрывчатка, это ее цель не разорвать конструкцию на части, а она при детонации как будто обрезает самые важные и стойкие части конструкции, для того чтобы впоследствии эту конструкцию обрушить. Но если мы посмотрим на вот эту фотографию, то мы увидим, что, соответственно, часть моста съехала в сторону. да, То есть уже обрушенная часть моста съехала в сторону. И вот на это как раз-таки мог повлиять и, скорее всего, повлиял взрыв самого грузовика. То есть изначально сдетонировало минирование, мост начал обрушаться. Потом, буквально за доли секунды после этого или за секунду после этого, произошел взрыв грузовика, который уже по сути, обрушающийся мост еще вздвинул в сторону. Я это вижу так. Ну и, соответственно, не умещается в голове у многих экспертов. Ну как? То есть, если взять теорию о том, как я говорил, что заминировали военные, чтобы дискредитировать ФСБ, так как между ними, по словам многих тех же экспертов, сейчас идет там грызня в России, да потому что на фронте все плохо, операция проваливается, так называемая, военная, в первую очередь катят бочки на военных военные якобы захотели перевести внимание с себя на ФСБ так как они уже давно враждуют говоря что это всем известно в России ну и вот так решили подставить ФСБ эту версию еще раз повторюсь я отметаю потому что ну, судя по тому как мост охранялся невозможно было так вот его втихаря заминировать и вот сделать все что было сделано как бы создать диверсию такого уровня. На таком охраняемом объекте просто-напросто было вот так вот просто невозможно. Поэтому версию с тем, что подорвала мост Украина, конечно же, я тоже отметаю. Почему? Ну потому что, ну как, да, опять же, на таком охраняемом объекте диверсию такого уровня. Это точно не ракета, потому что нет ни одного видео, которое показывало бы, что летела ракета. На полотне нет соответствующих повреждений дорожным, которые могли бы быть от ракеты. Это точно не подрыв какой-то лодки снизу, потому что тогда на фотографии, которые я вам показывал, на нижней части моста ну, были бы серьезные повреждения, все было бы черное погнутое. И то мост так бы не разрушился, как он разрушился, а он был как будто обрезан. Но ну, а то, о чем я говорил, что может быть только в результате подрыва. Ну и здесь мы приходим только к тому, что это само ФСБ, которая охраняла мост и сделала. Возможно, при помощи тех же военных, по приказу кого, ну понятно, что Путина, потому что самим себя им дискредитировать подрывом э, того объекта, который они сами охраняют, ну нет никакого просто смысла. Сейчас переходим к тому тогда в таком случае, зачем это нужно было Путину, да? Э, ведь это безумие на первый взгляд, ну... Но еще и практически на свой день рождения, подорвать свое детище. На мой взгляд, в первую очередь, на это и был сделан расчет. То, что никто и не подумает, что это лично Путин приказал. По той простой причине, что большинство так называемых военных экспертов, которые в своих видео набирают миллионы просмотров, большинство людей именно прислушиваться к ним, в первую очередь, они напрочь отметают любые так называемые теории заговора, гласящие о том, что Путин на самом деле... Напал на Украину не для того, чтобы уничтожить Украину, а для того, чтобы уничтожить и развалить Россию в первую очередь. Ну и возможно развязать третью мировую войну перед этим. Это мы скоро поймем, да. Или просто развалить Россию, к чему несомненно все идет. И вот если отталкиваться опять же от этой версии, тогда все становится на свои места. Тогда все становится автоматически понятно и ясно. Для чего мост подорвать? Причем не полностью. Ну, эскалация конфликта. Очередная эскалация. И не только это была цель. А там э, много целей этим достигаются. Видимо, на мой взгляд, цели очевидно Это ослабить свою же группировку войск на юге Украины. Солдат, которых он посылает на убой. Да? То есть это ослабит поставки на какое-то время туда частично, потому что железнодорожная полоса работает и полоса, сейчас сделана уцелевшая для автомобилей, пока она работает на легковые, но скоро, скорее всего, запустят грузовые, пока это работает но примерно на процентов 40 возможность поставки грузов в Крым и, соответственно, возможность подпитки различными боеприпасами и провиантом южной группировки войск упала примерно ну, на 40, может даже на 50%. Пока не восстановят остальную часть полотна, ну а может потом опять ее подорвут. Только уже окончательно, это посмотрим. Для чего ослаблять? Опять же, потому что цель Путина уничтожить, не просто развалить Россию, а уничтожить вместе с тем российскую армию, демилитаризировать Россию. Ну и все, что с этим связано. Почему? Ну потому что, как я говорил и говорю в каждом своем видео, Путин, на мой взгляд, является ну, агентом тех самых глобалистических структур, которые стоят за всей этой войной. Которые в свое время внедрили его в Россию для того, чтобы он эту страну со временем уничтожил, соответственно. И сейчас вот на наших глазах разворачивается финал его карьеры, скажем так. Карьеры Путина. Плюс подрыв Крымского моста Путиным э, как бы развязал ему руки для многих других действий. Благодаря этому будет гораздо проще э, заставить Лукашенко вступить в эту войну полноценно уже. Потому что э, заметьте, подрыв произошел в той части э, Керченского пролива, которая находится уже на территории России, да, исторической России, скажем так. потому что Крым, Россия тоже считает своим, но э, как бы понятно, что это территория Украины по сути. А взрыв произошел именно на территории исторической России. Это тоже не случайно. Э, сейчас ему будет проще надавить на Лукашенко, сказав, что вот уже взрывают на России критическую инфраструктуру. У нас на нашей территории, а мы союзное государство. Как же быть? Ты обязан помочь? Ну и так далее, так проще. Плюс это поможет невероятным образом деморализировать свою же армию, дискредитировать себя же. да Как бы это безумно не звучало, но для развала любой страны что в первую очередь нужно сделать? Дискредитировать правительство. И вот Путин этой самой дискредитацией, вернее самодискредитацией занимается уже достаточно давно и особенно активно, начиная с 24 февраля 2022 года, когда совершенно безумно он с очень малочисленной группировкой войск, вторгся в Украину, рассчитывая взять под контроль страну, население которой на 90% настроено категорически против России. За 8 лет войны на Донбассе именно такие настроения образовались на большей части территории Украины. Не знать этого просто было невозможно, поэтому это был общий факт. И вести 200 тысяч солдат на 40-миллионную страну, которая ну, в большинстве своем тебя ненавидит. Но это было безумие, которое понятно было сразу, чем закончится. И оно этим закончилось. Первым кровавым поражением и необходимостью вывода войск из-под Киева. Второе крупное безумие. Я тут и мелкие всякие вещи даже не упоминаю, о которых десятки. А крупное безумие Путина, такая крупная самодискредитация. Это объявление мобилизации, по сути, всеобщей, уже через 7 месяцев войны, только через 7 месяцев войны, хотя можно было к этому можно было бы начать хотя бы готовиться гораздо раньше, если бы цель Путина была действительно э, там, захватить э, Украину в этой войне. Но нет, это было сделано только через 7 месяцев, э, причем это было сделано с доскональным пониманием того, что этих людей абсолютно не очень будет обеспечить, по большому счету. Потому что нету ни формы оказалось нормальной. Он уже ватники предлагают в российском парламенте давать военным, которые остались со времен Второй мировой войны еще на складах, Потому что нету ни формы нормальной, ни оружия нормального, нормального, потому что большинство нормального оружия, включая тяжелое вооружение, было уничтожено в Украине за 7 месяцев войны. Возможности э, производить нового оружия тоже нету из-за тотальных санкций, введенных против России. И при всем при этом объявляется через 7-8 ну, месяцев. По сути, всеобщая э, мобилизация. Называли частичные, но гребут всех. Это уже всем известно подряд. Даже тех, кого вообще, вообще нельзя брать. Э, ну, то есть, опять же, самодискредитация. Понятно, что будет полный провал на поле боя. Понятно, что эти люди э, просто едут на утилизацию. И третье вот самодискредитация. Это подрыв Крымского моста. Думаю, что это далеко не последняя самодискредитация Путина, которая была сделана, еще раз повторюсь, с одной лишь целью привести в итоге Россию к смуте, революции и развалу. Конечно же, ему наверняка те, кто за ним стоит, пообещали, что он будет спрятан где-то надежно и так далее, и тому подобное. Что ему в итоге получится скрыться, как Гитлеру в свое время. да, То есть скажут, что застрелился, найдут какие-то останки сгоревшие, но ДНК даже провести никто не даст по каким-то надуманным причинам. Я думаю, было так. Что ему сказали, когда он пришел ко власти в 2000, в 2000 году? Э, на каких условиях он согласился пойти на такое? Да? Но на мой взгляд тупо. Ему сказали: 22 года, к примеру, ты будешь в России царем, да? Мы не будем тебя трогать. Делай там, что хочешь. Можешь воровать сколько хочешь. Обеспечишь все свои поколения намного сотен лет вперед даже. Но потом ты должен будешь уничтожить эту страну. Ну вот, такие наши условия. Я думаю, те самые глобалисты, которые поставили его на пост президента России, именно, именно такие условия ставили перед ним, когда его вербовали да, из КГБ. Ну и он на эти условия, судя по всему, согласился. А сейчас пришло время... Исполнять, исполнять договоренности, которые были заключены в самом начале. И он это послушно, конечно же, делает. Вот если от этой концепции отталкиваться, то все становится на свои места. Для чего Путин именно взорвал этот мост? Ну, вернее, по его приказу. там ФСБ, ГРУ, ГУР, неважно кто. По его приказу. да? Почему получилось все так идеально и детально спланировать, вот, чтобы этот мост именно так взорвался? Становится понятно, для чего была объявлена эта мобилизация, для чего на убой посылаются люди. И становится понятно, сейчас плавно переходим к этой теме, для чего вот 10 октября 2022 года э, был нанесен этот массированный ракетный удар по Украине, самый массированный с февраля 2022 года. Как я говорил в начале, по предварительным только данным, было выпущено по Украине ракет на общую сумму около полумиллиарда долларов сша в итоге удалось повредить несколько тэц по всей стране которые скорее всего очень быстро восстановят уже некоторые практически восстановили удалось повредить площади парки какие-то детские площадки все по предварительной информации которая была у меня на 10 октября Погибло там около 10 человек. Ну, конечно, количество погибших гражданских, только гражданских, вырастет, конечно же. Сколько погибло военных украинских, как вы думаете, в результате этой атаки? Ноль. Ноль. И поверьте, это правда. Клоун Коношенков, там этот, как всегда, рассказывает, что мы там повредили узлы связи военной, командные пункты. Все задачи выполнены. Сегодня российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Он ни слова не говорит о том, что из 84 ракет там 40 было сбиты даже больше системами ПВО. Ни слова не говорит о том, что э, сколько ударов было нанесено по гражданской инфраструктуре. Это видео... Фактами подтверждено, фотографиями. И не надо мне сейчас говорить чушь о том, что это наносили сами украинцы по гражданской инфраструктуре, чтобы подставить Россию. Но это бред сумасшедшего, он уже не работает. Это могло еще сработать в начале войны. Сейчас уже всем понятно, что это полная белиберда, в которую может поверить только идиот. Ну извините за выражение. Когда есть... Видео подтверждение, откуда летели ракеты, что за ракеты, калибры, которых никогда не было и нет у Украины, этих Х-500 или Х-55, неважно, ракеты старые советские, которые сейчас есть только у России и много чего другого. То есть да, их останки уже понаходили этих ракет и подтвердит то, что это были именно российские ракеты, но никакого труда не составляет. Да. Ну и поверить сейчас Коношенкову после 8 месяцев войны, которая превратилась уже по сути в провальную для России, поверить в то, что они уничтожили опять там все командные пункты, 500 миллионов украинских солдат, ну я утрирую там тысячу самолетов и так далее, опять же, ну может в это поверить, по-моему, ну только полный идиот, да который не может 2 плюс 2 сложить и сопоставить элементарные факты. То есть Коношенков на протяжении полугода, ну больше, восьми месяцев считай, каждый божий день говорит о невероятных успехах российской армии, то что там уничтожили командный пункт, там уничтожили казарму, где было там тысяча украинских военных, там уничтожили 300 танков, там уничтожили 50 самолетов. Опять же утрирую, может там меньше цифры. Но плюс-минус, если каждый день, даже в течение полугода сопоставить, 170 дней взять и на этих 170 умножить то количество уничтоженного якобы в Украине вооружения, о котором говорит каждый день в своем брифинге Коношенков этот клоун, но то оказалось бы, что Украины вооружения и людских ресурсов в разы больше, чем у США, Китая и России вместе взятых. Вы в это верите? Но при всем уважении к украинской армии я в такую чушь не верю. Вот. Поэтому понятно, что тупо вешают лапшу на уши российскому зрителю, чтобы он и дальше поддерживал это мракобесие, которое, которое является по сути уничтожением даже не столько Украины, сколько России. Ну и ни о чем не задумывался больше. То есть говорят людям не то, что есть на самом деле, а что они хотят слышать, и люди с удовольствием это хавают, сколько бы провалов не было у российской армии, по-моему, и дальше будут хавать. Ну, психология, да? Главное говорить то, что человек хочет слышать, а не то, что на самом деле он это по-любому съест. Так вот, вернемся к этому удару массированному на полмиллиарда долларов по Украине со стороны России который был в понедельник, 10 октября. В общем-то, за нечто подобное, на мой взгляд, во времена Советского Союза, во времена Сталина, просто-напросто расстреляли бы всех, кто ответственен за такой удар. Потому что ни одной военной цели не было поражено. Ну, не было ничего достигнуто от слова совсем в военном плане, благодаря этому удару. Но было потрачено огромное количество ракет, Которые и так уже приближаются к концу в Российской Федерации. Для чего это было сделано? Вопрос, да? И опять же, ответ можно найти легко, если отталкиваться от концепции так называемой теории заговора, гласящей о том, что Путин уничтожает российскую армию и демилитаризирует Россию. Вот вам налицо демилитаризация, то есть разоружение России. Вот чего добилась Россия этим ударом и многими другими, которые она делает. То есть они не взрывают ни дороги, ни мосты, ко по которым едет западное вооружение, заметьте. Они э не бьют по казармам, по скоплениям войск там и так далее украинским. Хотя говорили, что бьют, но это очень редко и очень в малых количествах. Э они не бьют по складам э, с этим вооружением, опять же, которое едет с запада. Хотя говорят, что бьют, но это неправда. Потому что если били, не было бы таких успехов на фронте у украинцев. По-моему, это логически просто можно понять. Даже без какой-то там дополнительной информации. Можно понять, что это полная ложь. Они тратят свое вооружение на гражданскую инфраструктуру и на убийство мирных жителей, что Единственное, что им дает, это просто-напросто дополнительную озлобленность на них со стороны украинцев. И ничего более. Уже давно можно было понять, что никого этим не запугаешь в Украине. Э -э но они типа пытаются запугать. Да нет, ничего они не пытаются запугать. Они просто-напросто саморазоружаются. Конечно, гибнут мирные жители в Украине, это ужасно. Но с военной точки зрения это только приближает конец России. Потому что дает больше мотивации украинским воинам на поле боя и лишают э, Россию крайне ограниченного запаса ракет тех же. Кто бы там что не говорил, но да, они много накопили за холодную войну, но новых-то теперь им просто нет возможности производить. По крайней мере в достаточных количествах, чтобы восполнять эти потери из-за тотальных санкций, которые введены. Вот и посмотрите, к чему это все ведет. Опять же, если мы возьмем Помощь, так называемую запада украине военную вот то событие которое произошло 10 октября вот этот обстрел массированный со стороны украины она наглядно показывает то что ну запад и те кто стоят за ним в сговоре в прямом сговоре с путиным объясняю почему вот я говорил вам недавно в прошлом своем видео в трансляции то что там Ленд-лиза по сути не будет, он уже как бы идет, и вот эти порции, маленькие оружия, которые дает Запад, это и есть это самый ленд-лиз. И эти порции даются таким образом, чтобы Украина не победила слишком быстро, раньше времени, потому что в, в интересах Запада затянуть войну. Многие мне после этого начали писать украинцы, да, что ты гонишь на Запад, да они могли бы дать нам там и тысячу химарцев, но они боятся, что больной дед в Кремле нажмет на красную кнопку. Окей, они не дают там, ни, ну не тысячу, 300 хеймарсов, чтобы дали, уже война закончилась. Плюс там еще некоторое вооружение, те же самолеты. Понятно уже давно, что это дают, и Россия знает, те же хеймарсы. И понятно, что за это никакого ядерного удара бы не было. Но бог с ним, боятся дать больше, потому что боятся больше эскалации. Допустим. Тогда ответьте мне на вопрос, пожалуйста, умники. А почему не дать хотя бы в несколько раз больше, что они могут сделать? Дать в несколько раз больше систем противовоздушной обороны. Это что? типа Вызовет тоже реакцию там, Кремля э, и заставит Кремль применить ядерное оружие? То есть системы ПВО, которые не будут и не могут применяться э, как системы, Благодаря, благодаря которым будут наноситься удары по россии это системы созданные для защиты для защиты украинских городов украинских жителей мирных инфраструктурных объектов украины почему не дать эти системы в большем количестве эти системы есть у запада если собрать все страны нато и сша можно найти огромное количество этих систем новейших всяких но что дал Запад после вот этих э, э, обстрелов, да, невероятных, которые были со стороны России 10 октября? О чудо! Посмотрите на экраны. Вот, сообщение на немецком. Суть в том, что Германия поставит в Украину первую из четырех обещанных систем ПВО и РСТ. Первую из четырех обещанных для 40-миллионной страны. После того, как обстреляли многие крупнейшие города Украины, да, разрушены многие гражданские здания и так далее, погибли люди. и Причем это уже длится на протяжении 8 месяцев. Почему они не могут дать достаточное количество ПВО? Вы задумывались об этом? Потому что что, боятся, что это Путина спровоцирует на ядерный удар? Хотя они уже дают и дальнобойные системы достаточно давно, те же ХИМАРСы. И это ни на что его не спровоцировало. Но ну вот подумайте об этом внимательно и, возможно, вы придете к правильному выводу. А вывод тут один. Да потому что те, кто находятся за правителями Запада, заинтересованы в первую очередь, в том числе, опять же, в утилизации населения. Как в Украине, так и в России. В наибольших разрушениях инфраструктуры, для того, чтобы восстанавливать ее потом под выгодные кредиты и так далее. Ну и все другие причины также прилагаются, о которых я говорю в каждом своем видео. Все другие причины и цели происходящего. Начиная от вывода с рынка нефти и газопродуктов, которые Россия продавала в большом количестве, и переход на зеленую повестку, заканчивая, опять же, тем же сокращением тупо населения. Начали со славян, почему, опять же, не буду к этому возвращаться, потому что отсюда было удобнее всего и выгоднее всего начать. Вот и все. потому же и почему, в первую очередь, Европу сравняли с землей во Вторую мировую. Подобная ситуация сейчас происходит. Перерастет ли это в Третью мировую вопрос? Будет ли нанесен первый тактический ядерный удар со стороны Путина? По этому поводу есть хорошие новости, потому что сколько они грозились в плане Крымского моста, что если... Украина нанесет по нем удар, а именно Украину официально Путин в этом обвинил. Понятно. Здесь, как бы только что доложили, сомнения нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины то якобы после этого сразу по последует возмездие в виде ядерного удара. Ну, об этом тот же Медведев и напрямую говорил, и косвенно намекал, что судный день-то будет, и все такое. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Но не последовало ровным счетом ничего нового. Те же обстрелы, чуть в больших количествах, чем обычно. В никуда, которые пошли, как всегда. Вот. И это э, снижает, на мой взгляд, сразу очень сильно вероятность того, что, Россия, что России, что Путину отдадут приказ на применение ядерного оружия. То есть, чтобы вы понимали, после каждого такого инцидента, когда... Что-то произойдет плохое с Россией, там неважно, сделает это Украина э, или объявят виновными в этом Украину. И если после этого не будет никакого там тактического ядерного удара по Украине или где бы то ни было, после каждого такого инцидента вероятность того, что этот удар будет вообще снижается очень сильно. Вот Если она была 70% вероятность, например, э, до того, как был разрушен частично Крымский мост, то сейчас эта вероятность снизилась, ну минимум на процентов 10-15. После того как освободят Херсона, это скоро будет украинцы. И после этого если не будет применено опять же, ядерное оружие вероятность его применения в будущем упадет еще на процентов 10-15. Потом, после освобождения Донбасса, еще на процентов 20, ну и после освобождения Крыма если после этого ничего не используют никакое ядерное оружие практически на 100% упадет вероятность его применения на 99 пускай, а полностью она исчезнет э, с исчезновением Путина. Вот и все. Поэтому в этом плане, э, да, есть... То есть начало расти шанс того, что конфликт этот в итоге уместится в границе трех стран. Там и останется. То есть Украины, Беларуси и России. Я не говорю, что так будет, но вероятность этого, опять же, снова возросла. То, что конфликт не перерастет в ядерный и не затронет всю планету. То, что Беларусь вступит в войну, у меня практически не вызывает сомнений. Это, опять же, сильно накалит обстановку. Несомненно, ядерная война еще может начаться. Посмотрим, что будет дальше. Поэтому единственное, что хотел бы посоветовать, опять же, белорусам, которые сейчас там находятся, Бегите, пока не поздно. Бегите, пока не поздно еще, пока еще можете выехать, пока открыты границы. Куда бежать? Например, можно в Польшу. Если хотите найти работу, у нас есть для вас работа. У меня в Польше свое агентство по трудоустройству. Мы предоставляем людям достойной работы на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов, как для мужчин, так и для женщин. Также трудоустраиваем и украинцев, там женщин с Украины, либо мужчин, которые уже на территории Польши. Русских адекватных трудоустраиваем, которые понимают, что происходит на самом деле. То есть я не говорю вам, не выдвигаю требования да, верить в теории заговора, но хотя бы нужно понимать минимум, который заключается в том, что агрессор в этой стране Россия, а Украина защищается. Если вы хотя бы этот минимум понимаете, то с удовольствием вас возьмем на работу, там ва за ватников брать не будем, за патриотов так называемых, потому что если вы такие патриоты на да, России, то ищите там себе работу и все у вас будет здорово и замечательно наверняка. Мы тут просто не хотим разных конфликтов, потому что много и украинцев работает и так далее. Друзья, ну вот такой сегодня аналитический выпуск, такое своеобразное небольшое независимое расследование Пишите в комментариях к этому видео свои мысли по поводу всего услышанного и увиденного. Также обязательно подписывайтесь э, как на этот канал, так и на другие мои крайне важные полезные ресурсы. Ссылки на них в описании к этому видео. Особенно обратите внимание на мой телеграм-канал. Ведь материалы, представленные сегодня в этом видео, в большинстве своем были взяты именно оттуда. Там я публикую в режиме онлайн практически только достоверную информацию и проверенную о том, что происходит не только в Украине, но и во всем мире в целом то есть информацию о самых важных и глобальных событиях, проходите и подписывайтесь. Поддержите это видео лайками, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, делитесь ссылками на него с друзьями, берегите себя и, надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!